Возможно, вы удивитесь, но абсолютное большинство людей почти всю свою жизнь страдают самообманом. И для меня, как для атеиста, наверное, самый яркий пример – это религия. Почему? Потому что люди, в принципе, основополагаясь на сказку, на вымысел, выдумку, они, а, ну опять же, отталкиваются, каков стимулу подобного рода людей. У типа верующих, я их так называю, сектанты. Отталкиваясь от своего страха, так как я уверен на 100%, что каждый типа верующий, он боится смерти, и исходя из этого, считая себя каким-то значимым, он пытается придать себе эту значимость, найти ее в чем-то. Ну и естественно религия в данной ситуации, она является неким ответом, хоть и фальшивым самообманом, как я и утверждаю, так вот, это для меня, как для атеиста, наверное, самый яркий пример. И я его вижу постоянно, мне пишут, типа верующие, они постоянно рассказывают о том, что только Бог дает человеку понимание добра и зла, только Бог придает им смысл в жизни, хотя на самом деле, как если по факту рассматривать их жизнь с так называемым сказочным Богом, это лишь существование, это покорность, это раболепие, это... Это бездумное соглашение с мыслями, лозунгами, принципами кого-то другого. То есть это раболепие, покорное подчинение в усладу и в обогащение каких-то людей. Но не будем сейчас о религии, это и так, в принципе, о ней много сказано. По поводу самообмана. Почти все люди, хотя нет, я, наверное, не прав, все люди, и я в том числе в какой-то степени, все люди занимаются самообманом. И самообман наш заключается во всей нашей повседневности, во всем, что нас окружает. Будь то экономика, будь то политика, будь то медицина, образование, быт, в конце концов, воспитание детей. Знаете, даже, даже такая фраза, как «все будет хорошо», она на самом деле очень яркий пример нашего самообмана. Так как всегда, да, именно всегда всегда. Не в большинстве своем, а именно всегда, эта фраза, она ничем не подкреплена, кроме нашего желания. Мы хотим, чтобы все было хорошо, и таким образом мы пытаемся себя утешить. И знаете, с одной стороны, это вроде бы даже и неплохо, я не говорю, что самообман это плохо, но к чему он ведет, что он собой являет, какова его структура, и почему я считаю, что она разрушает человека. Я вчера разговаривал с одной своей подписчицей, очень умная женщина, кстати говоря, намного интереснее и ярче излагает свои мысли, нежели я. Чему я исключительно рад, что меня смотрят такие люди. Так вот, она мне сказала, что не верит в Бога, и ее, честно говоря, подбешивает. Прям вот конкретно, когда люди начинают нести всю эту чушь, на религиозные темы однако она сказала что все-таки продолжает оставаться быть агностиком так как это некая пилюля которая позволяет дать ей успокоение что ли то есть знаете какую-то крошку надежды человек таким образом он вроде бы как видит понимает лживость и бессмыслие самой религии но все равно оставляет за собой какой-то небольшой шанс и человека винить за это нельзя. Я, в принципе, не виню в данной ситуации никого. Почему? Потому что каждый волен сам определять. И вы, если почитаете снизу, вы под каждым моим видео увидите, что это лишь мое мнение и только мое. Это очень важный момент. Я высказываю свое мнение, я не глаголю истину. Однако, мое видение ситуации таково. Данная пилюля в виде приверженности к агностикам, либо какие-то другие формы самообмана. Казалось бы, на первый взгляд, совершенно безобидные, ведь они не заставляют человека идти в церковь, там, не заставляют человека э, тупо поклоняться, не размышляя над этими вопросами, не ища ответы, не ища какие-то обозначения, опознавания, какие-то какие важные вещи. Так вот... Сама эта пилюля, она отнимает у человека время, она отнимает у человека внимание. Почему я назвал свой канал ⁇ Осознать реальность ⁇ Потому что наша реальность, она, конечно же, грубее, нежели мы себе привыкли, нежели мы привыкли себя убеждать. Именно в убеждениях и кроется наш самообман. Мы говорим себе, что ну, что-то есть, значит, есть шанс. Знаете, мне кажется, что... Неизбежные вещи необходимо принимать, принимать категорично, раз и навсегда. Именно от признания неизбежных вещей, ситуаций, поступков, самой нашей жизни, она ведь содержит в себе целую группу неизбежностей. Я снимал об этом видео. Нужно принимать эти вещи. Тогда почему я исключительно атеист, не агностика, Потому что атеизм, на мой взгляд, это честность по отношению к самому себе. Ну и другим, естественно. Когда ты отдаешь себе отчет в том, что твоя жизнь конечна, ты в последующем не страдаешь такими вещами, как кризис среднего возраста. В чем суть заключается таких вещей? Да в том, что человек, проживая определенный промежуток времени, он оглядывается назад и понимает, что вроде как ничего не сделано. И вот тут у него начинается кризис, у кого-то депрессия. Человек понимает, что годы уходят, рано или поздно наступит конец. То есть мы стали ближе к этому концу. И именно от того, что человек раньше, раньше данного момента не признал неизбежность некоторых вещей, у него и происходит вот подобного рода психологические, моральные проблемы и трудности. Когда человек признает, что его карьера бессмысленна, он, возможно, еще имеет шанс и имеет время изменить направляющие, переучиться, я не знаю, получить какую-то новую профессию и а, направиться в другую сторону, и, возможно, успеть развиться. Есть куча людей, огромное количество примеров из жизни, знаменитых людей, которые, рассказывая в своих биографиях, ну, не всегда честных, это естественно, но все же, правда, там присутствует. Так вот, рассказывая в своих биографиях, они... Сообщали о том, что до определенного возраста они вообще занимались черти чем. Возьмем, к примеру, очень известную яркую личность французского актера, ныне покойного, к сожалению, Луи де Финеса. Так вот, этот человек до 43 лет был обычным клерком, понимаете? И понятия не имел, он занимался своей работой, видимо, у него были какие-то планы на будущее, но ну, абсолютно не связанные с тем, что произошло в последующем. Да, человеку, возможно, нужно оказаться в нужное место в, нужном, в, нужное, в нужное время, в нужном месте, извините. Но этого ведь не произойдет, и человек не заметит потребность в изменениях, если он не признает ошибочность своего пути. Мы воспитываем своих детей, не воспитывая их. Мы работаем, не зарабатывая. Мы слушаем власть неверии, мы поклоняемся Богу, сомневаясь в его существовании. Лишь ради какого-то проездного в рай мы готовы поверить во все, что угодно и самообманываться. В этом очень важный момент. И каждый человек, который считает, что он лучше других, он самообманывается. Каждый человек, который считает, что его мнение единственно верное, он самообманывается. Именно поэтому я хочу, чтобы вы все-таки обращали внимание на ту фразу, которая написана снизу. Это мое мнение, только мое. Но по поводу жизни, по поводу самообмана, это очень большая разница. Когда человек самообманывается, он в принципе не живет, он существует. Жить человек начинает только тогда, когда он становится честным перед собой. На мой взгляд, именно честность изменит этот мир. Именно честность придаст этому миру тот самый прогресс, то самое движение и те самые честные и чистые чувства и отношения между людьми. Не будет вот этого, что мы наблюдаем вокруг. Не будет обмана, не будет лжи, не будет корысти, алчности, сплетен и многого другого. Не будет масштабного обмана который я наблюдаю, но другие с ним почему-то соглашаются. Опять же самообман. И вот в этом проходит вся жизнь, понимаете? Единственный ресурс, который у нас есть, это время. Я однажды предполагал, что Бог — это и есть время. Такой, знаете, безмолвный Бог, который является всеобъемлющим, который не имеет начала, не имеет конца, который впитывает в себя все. Наши мысли, наши движения — нас самих в том числе. И мы являемся частью этого Бога. И в такой ситуации Бог, он был бы логичен. Ну, как минимум. Это было бы, на мой взгляд. Но он не был бы существом, потому что мы даже не знаем, что такое время. Но время, в нашем понимании, это жизнь. Без времени жизни нет. Следовательно, может быть, это и правда. Хрен узнает проверить я не могу. Вот. Но, но это точно не какое-то существо, которое в последующем будет нас судить и определять... Попадем мы в ад или в рай И знаете, для типа верующих Наверное, я все же скажу одну приятную вещь Мы действительно живем вечно Но не мы как личность А мы как вещество Как естество Понимаете, после смерти, когда наша личность исчезнет Когда наш мозг умрет и начнет разлагаться Как белковое вещество, как серая масса и тело в том числе, то это вещество, оно не пропадет. Оно просто преобразуется в другие формы и продолжит жизнь, продолжит существование. Личности не будет, да, это факт. Но мы ведь состоим из чего? Мы состоим из тех же веществ, из тех же частиц, которые были когда-то в других людях, в животных, в камнях, в растениях. Может быть, космическая пыль, звездная пыль. Я не знаю, можете называть это по-разному и... В принципе, все кажется, правдой. Так что вечная жизнь есть, да, но она без вас. Такой вот странный парадокс, и есть чем гордиться, но непонятно чем. Поэтому мой призыв в данном видео, он заключается в том, чтобы вы не занимались самообманом. Я хочу, чтобы, ну, мне хотелось бы, чтобы вы, как мои разумные зрители, потому что меня смотрят только разумные люди, в этом я уверен на сто процентов. Я хочу, чтобы вы посмотрели на свою жизнь. Не на жизнь других, не на, не надо ни с кем ничего сравнивать. Посмотрите на свою жизнь задайте себе простой вопрос. К чему вы движетесь и что в итоге вас будет ждать? На что вы тратите годы? Потому что, если человек занимается самообманом, я считаю, что это не жизнь, а существование. Следовательно, тот, кто в самообмане, это не человек, это существо. Это не грубость, нет. Это такое вот определение... Потому что, ну, человек, на мой взгляд, все-таки, давайте называть вещи своими именами. Человек, это в первую очередь, человек разумный, homo sapiens. И даже несмотря на это, я уверен, что мы всего лишь часть пищевой цепи. Поэтому те, кто самовозвышаются, упрекают атеистов в гордыне, но при этом сами пропитаны гордыней, считая себя отдельной какой-то кастой на этой планете, в этом мире, Отдельными какими-то существами, которые почему-то лучше других, потому что якобы их создал Творец Всего Сущего, Создатель Всего Вечного. И он слышит их молитвы, и он подготовил для них рай, и он их любит, и, и вообще, и вообще, и вообще. Чушь это полная, это существа. Не занимайтесь самообманом, переоцените свою жизнь. Найдите в себе смелость и найдите в себе силу принять и признать неизбежность, которая с вами произойдет в процессе жизни либо по завершению этой жизни. Если вы видите ошибки, если вы видите тупиковый путь, измените его. Не стоит обманывать себя, потому что спасительная пилюля, о которой говорила моя подписчица, она помогает, конечно же. Она помогает, немножко успокаивает, она придает некой мифической уверенности в будущем, что все-таки что-то будет, и я вот вроде как это принимаю, и я вот вроде как части этого... Да, на какой-то момент да, но наступит э, срок, наступит возраст, когда вам придется отказаться от этого самообмана, от этой иллюзии, от этой пилюли. И знаете, я эту пилюлю сравнил бы с наркотиком, потому что чем позже вы откажетесь от пилюли самообмана, тем сильнее будет ломка, потому что вы не подготовлены к этому, и вас вынудят отказаться от этого наркотика, и вынудит вас в первую очередь возраст, вынудят годы, вынудят... Э, окружающая обстановка, ситуация, ой, какая странная вокруг нас происходит, все так быстро меняется. И мы к этому совершенно не готовы. Вот э, в чем я благодарен коронавирусу там и прочей всей этой хиромундии, к которой я отношусь весьма легкомысленно, так как считают все-таки сезонным заболеванием. Ну ладно, тут не будем вдаваться в подробности. Так вот, э, это выявило слабые места нашего общества, нашей жизни, нашей формы существования. И знаете... Она оказалась исключительно слабой и дырявой. Все-таки жизнь без самообмана, она будет настоящей. Откажитесь от спасительных пилюль, посмотрите вокруг, признайте для себя неизбежное. В первую очередь смерти, ну во вторую очередь, наверное, вашей простоты, что вы просто человек, просто кусок мяса. Ну и в третью очередь... Приступите уже к каким-то изменениям, станьте честными, хотя бы перед самим собой. Этого более чем достаточно для того, чтобы каждое утро улыбаться себе в зеркало, зная, что ты идешь правильным путем. Самообман, он не поможет в такой ситуации. Самообман, он нас убьет. Причем убьет в муках и в разочарованиях. Берегите себя, подписывайтесь. Всего доброго.